Тифлопедагог особый род деятельности учителя-дефектолога. Этот специалист занимается обучением, воспитанием и психолого-педагогической реабилитацией детей и взрослых с глубоким нарушением зрения, слепых и слабовидящих. Тифлос в переводе с греческого «слепой» педагог занимается обучением и воспитанием детей, имеющих нарушение зрения. Степень нарушения зрения могут быть различны. Могут быть слабоведящие дети, могут быть слепые, могут быть дети с функциональными нарушениями зрения. Для того, чтобы оказывать помощь слепым и слабовидящим воспитанникам, нужно уметь читать и писать по правилам. Нужно владеть приемами оказания коррекционной помощи, где мы можем найти применение как тифлопедагоги. Вы можете по окончанию вуза, получения нашей профессии, работать учителями начальных классов для детей с нарушениями зрения, педагогами специальных дисциплин в школах слепых и слабовидящих имеется в виду преподавателями пространственной ориентировки, социально-бытовой ориентировки, развития и зрительного восприятия и охраны развития остаточного зрителя. Ждут вас и воспитателями выходного дня в школах и интернатах для слепых и слабовидящих. Также вы можете работать тифлопедагогами в реабилитационных центрах. Имеются ли перспективы в профессиональном развитии? Конечно, помимо бакалавриата и в магистратуре, и в аспирантуре есть достаточно большое количество людей, которые занимаются проблемами науки, имеющих и слабовидение, и глубокие нарушения зрения. Нашу профессию можно получить в различных но, ну, конечно, прежде всего в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена и других вузах, где готовят э, дефектологов, да, специальных педагогов. И э, в конце я хочу сказать, что мы будем рады видеть вас абитуриентами, студентами, а в дальнейшем и коллегами педагогами, которые помогают слепым и слабовидящим детям и взрослым.